Денис хороший, мощный очень, Денис готовится, единственное возможно на, вот как раз в этом периоде подготовки я бы посоветовал ему немножко больше времени не забывать об отдыхе, вот, потому что наверняка есть плотный график, наверняка есть загрузка и из-за этого возможно страдает именно такая важная часть как восстановление. Вот, может из-за этого, там, допустим, садится а, как раз а, выносливость быстрее, да. Вот. Возможно, перегружает, а, но это не то что перегружает, я бы не советовал ему в, в фазе подготовки да, перегружать именно связки а, очень большими весами непосредственно перед самими соревнованиями в каком-то периоде. То есть сделать периодизацию, да, и четко не исследовать. Стараться больше высыпаться именно, стараться помнить о том, что все мы люди, и какие бы мы сильными, там, нереальными не были, все-таки усталость, недовосстановленность, недо... недокомпенсация связок. Она может сыграть с нами достаточно плохую шутку. И, ну, в частности, мной в этом были увлечены некоторые ну, другие спортсмены, топовые, да. В частности, там, допустим, когда мы были на Виндете, Хаджи Мурат Залоев оказалось, что боролся за три дня, там тренировался до Вендеты, когда он боролся с Тодом Хачусом. Тогда, конечно, получилось так, что. Он, к сожалению, не проиграл. Но это именно вот э, не потому, что он там был слабее, а потому, что такие вот недоработки, которые мы упускаем из вида. И э, из-за этого такое случается. И на левой, и на правой поставил. И на левый, и на правой Разница в руках. Э, для меня, наверное, есть, потому что у меня правая ну, посильнее. У меня боковой нажим правой сильнее. Боковой нажим, конечно, у Дениса вообще просто нереальный. Катастрофический, я бы даже сказал, по-другому. Он из любого положения выдергивает этим боковым нажимом и все, уничтожает просто. То есть не дает работать. мне кажется, что с Андреем Пушкарем все-таки. Все-таки мне кажется, что с Пушкой. Почему-то. Мне кажется, что Андрей, он готовится сейчас. Хотя и Ларат готовится. Так тяжело сказать на самом-то деле. Ну, не знаю, мне кажется, что просто Ларат э, да не встречался с Денисом никогда, а вот Андрей это знает, и сильные его, и слабые стороны. И вот в этом плане, насколько спортсмены подготовятся, насколько они уберут свои слабые стороны, бреши свои закроют, от этого будет исходить, э, этого будет исходить э, зависеть исход поединка непосредственно.